Всем привет! В этом видео мы разберем, как работать с комментариями в Drupal 8. Давайте зайдем на наш сайт, зайдем в раздел «Содержимое комментарии». На этой странице вы можете увидеть все свои комментарии, которые есть на сайте. Давайте добавим пару комментариев, чтобы увидеть, как это работает. Комментарии выглядят так же, как и в седьмом Drupal. за исключением того, что у вас по умолчанию сразу есть визуальный редактор для редактирования комментария. Также есть тема комментарий, которую можно убрать, если вам она не нужна. Комментарии также ветвятся. Вы можете отвечать на комментарий. Если вы отвечаете на комментарий, то он будет немножко отступать от того комментария, на который вы отвечаете. Вот видите древовидную структуру комментариев. Все довольно-таки удобно. Как я говорил раньше, группа А8 это практически готовый блок которую можно использовать сразу из коробки. Давайте зайдем на страницу комментариев. Вот видите, здесь у нас есть комментарии. Комментарии можно снимать с публикации, можно их удалять. Вот видите, вы можете снять с публикации. Если вы снимаете комментарий с публикации, то он не будет виден для обычных пользователей, он будет виден только для администраторов или тех, у кого стоят соответствующие роли. Давайте зайдем под занимным пользователем и посмотрим на эту страницу. Вот видите, что здесь только один комментарий виден анонимному пользователю. В то время, когда администратор видит комментарий, подсвеченный красным цветом. Также вы можете вернуть обратно этот комментарий. Для этого вам нужно зайти во вкладку «Неопубликованные» и вернуть его «Опубликовать». Зачем нужны эти не опубликованные комментарии? На самом деле, комментарии могут добавлять не только администраторы, но и другие пользователи. Давайте зайдем в роли, в право доступа. В доступа найдем раздел «Комментариев», и мы можем, например, добавить добавление комментариев без проверки. Сейчас стоит без проверки для зарегистрированных пользователей. Я думаю, что эту галочку стоит снять, потому что зарегистрироваться на вашем сайте могут и боты, которые могут оставить тысячи комментариев, и вам придется потом вручную их удалять. Просмотр комментариев стоит у всех пользователей. Естественно, просмотр неопубликованных комментариев, администрирование комментариев стоит только у менеджера сайта и у администратора сайта. Давайте сейчас добавим право доступа на добавление комментариев анонимному пользователю и добавим под анонимным пользователем комментарий. Так, теперь заходим под анонимным пользователем и добавляем комментарий. Вы видите сообщение, что комментарий был добавлен, однако он не появится на странице. Пока вы не зайдете в админку, этот комментарий появляется как неопубликованный. Вы заходите, выделяем его и опубликовываем. Отлично, теперь он появится даже для анонимного пользователя. Вот видите наш комментарий. Также мы можем настраивать комментарии для каждого типа материала отдельно. Давайте зайдем в настройки типов материалов, статью. Здесь раньше в седьмом настройки комментариев были в вертикальных табах. То есть сейчас они перенесены в управление полями. В комментарии. Вот видите, что теперь их нет. Настройки «Редактировать» они перенесены в управление полями. Заходим в «Редактирование». И здесь все те же самые настройки, что были в седьмом Трупале. Вы можете закрыть комментарии, можете убрать ветвление комментариев, можете убрать предпросмотр. Также вы можете выставить, могут ли анонимные пользователи оставлять комментарии без e-mail, или не могут. В принципе, здесь все довольно-таки просто. То же самое, что было в седьмом Drupal. Есть возможность переводов в комментариях, но это мы будем рассматривать, когда будем делать мультиязычный сайт. Ну пока, я думаю, все. С комментариями мы разобрались. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Друпале.